Доброго времени суток всем. Ловил на три палки. Крючки использовал огромные два. Рыбхоз предупреждает. Частенько залетает осетр. Вот улов. А вот маршрут, не хвостая, не чешуй, друзья.